Виджбук Склятьи для начинающих. Слова в картинках. Часть 10. Чтение сложных буквосочетаний. A U A Auto. Autograph. Audience. Cap. Adapt. Cancel. Bounce. Best. Cancel. Be successful. Love you. Будьте успешными. Люблю вас.